друзья мои всем привет я снова в эфире никуда я не пропал я как работал так и работаю просто бывают такие моменты да когда ну ты реально выпадаешь из ютуба да из инстаграма короче говоря когда ты выпадаешь из социальных сетей я болел там практически две недели до да, плюс э, после этого ну последнюю неделю у меня реально просто катастрофическая нехватка времени это связано конечно же и с работой и э, есть какие-то все-таки э, семейные не то, что проблема, да. Короче говоря, в Инстаграме больше информации. И обо мне, и о работе, и автомобилях, ну и, конечно же, о ценах. 9 утра, в воскресенье, приехал на авторынок. Пойдем посмотрим, что сколько стоит. Так, и, собственно, почему я назвал, скажем так, жестко ролик, да? ребят ну потому что действительно все жестко и сейчас вы с этим сейчас вы в этом сами убедитесь да несмотря на то что автомобили то что правый руль дорожает друзья его покупали покупают и будут покупать а все почему Да, потому что реально автомобили хорошие они надежные они качественные они не ломаются да и автомобиль с пробегом 100 тысяч километров дом да прослужит больше чем извиняюсь за выражение новая леворульная г других слов у меня просто нет авторынок крайняя стоянка 11 стоянка сегодня похожу по ней у меня здесь есть два автомобиля на смотр. посмотрим посмотрим цены вот пожалуйста пример стоит honda fit автомобиль 2018 год я его проверял 2018 года пробег на автомобиле 70 тысяч километров стоит автомобиль 860 тысяч рублей представляете 860 тысяч это 1 и 3 но это свежий 18 год то есть у него датчик уже здесь стоит в решетке плюс на лобовом стекле короче говоря у него адаптивный круиз-контроль идет он половиной балла. По левой стороне у него окрас. Левая сторона окрас. Две двери у него менена. Летняя резина. А, несмотря на это, да то, что там у него менено двери, то, что у него окрас, автомобиль заслуживает внимания. Раньше за эту стоимость можно было взять хорошего гибрида. Полторашку. Хорошего. Вот. Но тем не менее, как я и говорю, автомобили пользуются спросом. Как видите, выбор автомобилей есть. Практически всех мар. Ну, кстати, за исключением фитов. Фитов реально очень мало. А так, пожалуйста, вся стояночка. Автомобилей есть. Итак, Honda freed Spike 2013 год, максимальная комплектация 788 тысяч рублей. Объем двигателей полтора литра, коробка передач, вариатор. Есть автомобили передний привод, есть автомобили 4WD, 4, есть гибриды, 4WD, там устанавливается автомат. Toyota Corolla Fielder, 2018 год, аукцион, статистика, 1 миллион 25 тысяч рублей. Honda Shuttle, 2013 год, гибрид, подогревы, 2018 год, 1 миллион 100 тысяч рублей. Есть передний привод, 4WD, гибрид на гибридах коробка передач робот друзья роботов не надо бояться роботов у меня второй автомобиль fit гибрид робот ездим проблем не знаем рядом у нас стоит honda inside тоже автомобили поднялись в цене ничего плохого про автомобиль сказать не могу но как-то вот не знаю не особо их спрашивают Фонда Фит Шаттл 2012 год полтора литра 4 воды 785 тысяч. Обратите внимание, есть Фиты старые кузова 10 год гибрид 648 тысяч. Да, они появились. Что у нас здесь еще по ценам есть? Свежий автобус г 67 тысяч 1 миллион пятьсот тридцать тысяч кстати многие спрашивают да почему я профессионально не монтирую ролики почему я кого-нибудь не найму честно мне это не надо вот пришел включил снял показал то есть я как бы за там супер контентом не гонюсь да по большей части канал он чтобы донести до вас цены что сколько стоит вообще по наличию автомобилей и так далее ребят что у нас здесь еще есть танк 4 вы кстати 4 ВД. 18 год 775 тысяч рублей это пробежно грузовички а, нужно будет обратить на них внимание suzuki солева тоже довольно таки популярный автомобиль ну конечно же в комплектации бандит 16 год 1 3 там 1 240 у него идет 730 тысяч рублей Напоминаю, проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Это не по всему рынку пройти. Это вы находите автомобиль. Вообще, что вам нужно сделать? Заходите на сайт drom.ru, находите автомобиль, копируете ссылочку, скидываете эту ссылочку мне. Я созваниваюсь с продавцом, договариваюсь о встрече. Проверяю автомобиль для вас. Проверка 2000 рублей. Получаете фото-видео-отчет с комментариями, с рекомендациями. Ну и по телефону мы уже с вами потом обсуждаем. Fit 2017 год, полтора литра, гибрид, комплектация L, это, ну, назовем это предмаксималка, да, максималка это Эско, 938 тысяч рублей. Nissan x -Trail. Кстати, ребят, сейчас есть некая проблема с отправками. Все, конечно, связано и с пандемией, да, и то, что, просто то, что близится Новый год. Многие водители... К нам на восток на дальний восток уже просто не поедут потому что к новому году домой не вернутся. 1 миллион 800 тысяч рублей 2 литра гибрид кроссовер давайте посмотрим прадиков Есть свежие прадики также есть свежий Форестер. кстати я вот сейчас думаю поменять поменять автомобиль это 2 и 5 2 миллиона 310 десять тысяч пробег указано 62 тысячи Думаю, поменять автомобиль не то, что поменять, да, а продать. Тоже есть на то причины. Короче, вся больше информации, еще раз повторюсь, больше информации в инстаграме. Поэтому не забываем подписаться. Свежие прадики. Не вижу оценника, но, но миллиона три с половиной. Восемнадцатый год. 2.8, да три с половиной миллиона знаете сейчас многие тоже будут писать да мы вот там возьмем там чуть ли не салона да, левый руль смотрите вот в принципе да они одинаковые, внешний вид там начинка у них все у них одинаково но друзья мои не забывайте берем ту же самую японскую сборку да автомобилей есть японская сборка для внутреннего рынка ну есть, скажем так, назовем это для внешнего рынка, да, японская сборка. Там Прада, Форестер, еще какие-то автомобили. Небо и земля, поверьте, реально небо и земля. Похолодало очень на улице. В воскресенье, вот завтра у нас опять обещает какой-то коллапс. Филдера есть, старые кузова, немного, но есть. Воксе, нохи вот в данный момент в поиске у меня есть такой автобус. Вот, тут пожелания две двери, круиз, две печки. Ну, довольно-таки серьезные пожелания. Поэтому ищем, ищем. Поиск автомобиля проходит в среднем, он длится неделю. То есть кто-то там мне звонил, да, день-два обещает найти авто Я, может быть, да, может быть это, конечно, и реально, но у меня сроки неделя. Предупреждаю всех. Так, надо найти какие-нибудь интересные автомобили. Вот э, фриды, спайки, понавезли автомобили. А почему? Потому что они пользуются популярностью всегда. 900 тысяч рублей 16 год 947 тысяч 4 воды 817 тысяч стоит у нас prius 1 миллион 149 тысяч рублей также я вам хочу напомнить что я проверяю не только пробежные не только беспробежные автомобили но также ребят и пробежные автомобили вот кто следит за instagram кстати нет вружи отогнал В общем, туда, туда попадает больше автомобилей. Фит шатл 2013 год, 1.3, 785 тысяч. Я вам скажу, руки-то замерзли. Прям вот камеру держу и пальцы все уже одубели. Хотя, в принципе, сколько тут? Минус 3, по-моему. Видите, у нас ветер. Ветер, влажность. Видите, сколько фридов, а? так honda fit гибрид резина под замену эль комплектация 847 тысяч 4 воды ну тут надо смотреть надо смотреть что с этим автомобилем еще смотрите целая грядка стоит фридов целая грядка э -э памятник наверное авторынка да я не знаю почему он так долго продается несмотря на то что он долго стоит я до сих пор еще короче я не знаю что с ним происходит с этим автобусом с этим степом да но как бы вид у него такой довольно неплохой я вам скажу Делика, 13 тринадцатый год 4 воды 2 миллиона пятьдесят тысяч еще одна Делика, 2 миллиона сто тридцать тысяч дизель 1 миллион девятьсот пятьдесят 1850. Какой-то из этих автобусов я смотрел. По-моему, воксе он довольно-таки неплохой. Да, 140 тысяч пробег, гибрид. кузовщина целая. То есть тоже неплохая комплектация у него. В а, ВОКСИ эксквайры. Нохи, начинка у автомобилей, одна и та же. Минивен. Toyota wish Три ряда сидений. Минивен, Исис. Кейкарчик suzuki Альта. Самый дешевый кейкар. А, ну, вру, еще мира ЕС. многие спрашивают во сколько рынок открывается друзья рынок открывается в 9 часов утра но вот сейчас время 25 минут 10 вот примерно к этому времени подходит уже основная масса продавцов весь двенадцатый год 4 воды 1 миллион тридцать пять тысяч рублей солью 4 воды 675 тысяч климат-контроль мультируль и так далее везель 1 миллион триста семьдесят тысяч арактис toyota рактис собору трезия друзья то же самое Но здесь ценник не пишет по моему на этих автомобилях так ну что пройдемся дальше митсубиси EK кейкарчик ну тот же самый дэйс стекла замерзли много где цен не видно шаттл 695 тысяч Друзья, ну, отзвонился мне продавец, нужно идти проверять автомобиль, поэтому на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрит до конца, кто комментирует, кто поддерживает. До новых встреч!